Инсайты курса. Как уже многие очень сказали, да, мы ничего не информируем, мы э, э, делимся с информацией так, чтобы э, наши цели и задачи по шерингу этой информации были выполнены. Мне, если честно, очень не хватало теории э, в, при работе во внутрикоме, потому что я пришла во внутриком из копирайтинга, это просто был такой пинок э, в новую сферу, и во многом мне пришлось разбираться самой. Но э, теории не хватало. И вот теперь у меня есть эта база, и я чувствую, что я крепче стою на ногах. Большое спасибо за опыт коллег из других компаний. У меня также есть книжечка про это, внутреннюю коммуникацию, перезагрузку, которую я планирую прочитать и еще больше насытиться опытом других компаний. Спасибо за возможность посмотреть на практики лучших. Я была приятно или неприятно удивлена тем, что email-рассылки в других как бы, компаниях не так популярны, а у нас оказалось, что это один из самых как бы, распространенных каналов коммуникаций. Ну и, э, наконец, я в очередной раз э, убедилась, что прежде чем приступать к какой-то задаче, тебе нужно задать себе вопрос, зачем это нужно. Поставить цели, подробно расписать задачи и уже следовать вот такому намеченному плану. Это тоже такая база, которая тебе помогает дальше спокойно и уверенно идти. Также как бы всегда держать руку на пульсе трендов, потому что маркетинг, а внутренняя коммуникация — это тоже маркетинг и пиар, они меняются постоянно, и очень хорошо просто следить для того, чтобы у тебя как минимум внутренние твои коммуникации не выглядели колхозно с точки зрения сотрудников. Ну и, конечно же, общаться с сотрудниками, знать, чем они интересуются и чем живут. И это касается не только работы, но и какой-то внешней э, жизни, личной жизни сотрудников, э, что они читают, что они смотрят, какими мессенджерами пользуются и так далее. Ну и, и наконец, мой, моя личная боль, корпоратив — это не только выпить и потусить, это также э, канал коммуникации или инструмент коммуникации, у которого должна быть какая-то цель. На сим у меня все, мои контакты на экране. Пишите, звоните, всегда буду рада пообщаться. Ну, мы сразу видим, друзья, профессионального коммуникатора, которого никакими инъективами не собьешь. пока он не расскажет все, что запланировал, весь мир может отдохнуть.